Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как справиться с депрессией. Первое, что нужно сделать, это умыться. Не лицо помыть, а полностью умыться. Второе. Одень то, что тебе нравится. Одень. Одень. Одень. Одень. Одень. Один Третье Чаще бывайте в новых местах Путешествуйте в Москва, Петербург Соседние города, ближние города Нету денег Изучайте свой город Изучите его от и до Улочки, закоулочки, людей, песчинки, травинки Главное, чтобы ваш мозг всегда искал что-то новое Старался адаптироваться под это новое Запомнить это новое В общем, дайте нагрузку своему мозгу Гуляйте чаще, изучайте город, любой, а еще лучше уехать из страны, навсегда, точно поможет от депрессии. Четвертое. Найдите людей, которые будут вас вдохновлять, хоть в реальной жизни, хоть на ютубе. Главное, чтобы эти люди были позитивными, креативными, Катя Клэп, привет. Главное, чтобы эти люди были позитивными, вдохновляли, заряжали вас энергией, вдохновляли на поступки, делились своей энергией, постоянно улыбались, делились информацией, которая будет позволять вам двигаться вперед или повышать вам настроение. Пятое. Примите депрессию такой, какая она есть. Признайте, что она у вас есть, и позвольте себе делать неделю или две недели только то, что вам нравится. Независимо от того, нравится это другим людям или нет. Хотите смотреть целыми днями сериалы? Смотрите! Хотите рисовать, рисуйте, неважно, приносит это доход, не приносит. Делайте только то, что вам нравится. Например, мне нравится пить чай на камеру. Ну, в общем, вы поняли. Признайте, что у вас есть депрессия. Частично полюбите ее ненадолго, на недельку, на две. Поделайте то, что вы хотите. И потом возвращайтесь с новыми силами, к работе, к учебе, к хобби, к чему угодно. Шестое. Просыпайтесь утром и ложитесь спать ночью. Седьмое. Если вам очень грустно, моменты самой большой грусти на свете, выпейте чашечку кофе, чашечку чая или какао, или любой другой напиток. Это обязательно вам поднимет настроение. В моем случае, мне очень сильно поднимает настроение, это кофе с молоком без сахара. Восьмое Приберись в своей комнате В чистой комнате гораздо приятнее находиться Настроение повышается Ты сам собой гордишься, что нашел силы себе прибраться Или нашла силы в себе прибраться Я не знаю, кто из вас меня смотрит Девятое Обязательно отдыхайте на природе Учеными уже доказано, что отдых на природе Гораздо лучше способствует всеобщему расслаблению, чем, например, отдых в кафе в городе. 10 минут отдыха на природе можно приравнять к часу или два, приведенному в кафе. Поэтому отдыхайте на природе, выходите на пикник, хоть один, хоть одна. Десятое. Обязательно узнавайте что-то новое каждый день. неважно что это. Главное, чтобы вам нравилось. Будь это косметика, будь это автомобили, будь это организация стола. Главное, чтобы вы узнавали что-то новое, что-то связанное с вашим хобби или с тем, что вам нравится. Это поможет вам набрать определенное количество знаний и начать что-то делать. Чем больше вы знаете, тем больше хочется делать. На этом все. Спасибо, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, лайки и ждите новых видео. И песчиночки Все что угодно Главное, чтобы ваш мозг Мой кот Наверное, надо убраться Восьмое Обязательно гуляйте Хотя бы 15 минут в день Просто гуляйте, это же не сложно Не сложно 15 минут в день Депрессии нет Мой секрет не пытайтесь излечить свою депрессию алкоголем или наркотиками. Желательно как можно скорее избавиться от этой депрессии. И лучше это делать на свежую голову, а не на алкогольную или наркотикованную. И самое главное, это важно понимать, что такое депрессия. Если вы не знаете, то дайте мне знать, чтобы я знала, я сниму для вас видео. А, и еще важный совет. Забыла.